Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для весов на июнь 2021 года. Как обычно, мы начнем с Кельтского креста, а потом поговорим про любовь. И я вытащу несколько карт для тех, кто в паре, потом для тех, кто одинок и в поиске. Ну и, естественно, мы поговорим про финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем.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 Под колодой, под колодой у нас Паш Кубков. Ну что ж, хорошие новости. Пажи – это носители информации. И в данном случае вы можете, во-первых, это может быть любовное послание, либо звонок, либо смс -ка какая-то, либо первые свидания, кстати, могут быть по этой карте. Либо это просто какие-то очень хорошие новости вы можете получить. Чаши – это всегда позитивные эмоции. Либо это еще карта детей для кого-то может проиграть. Ребенок в данном случае может быть элемента воды, раки, рыбы, скорпионы. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас тройка посохов, которую перекрывает двойка пентаклей. В основе вашего креста у нас рыцарь мечей. В недавнем прошлом. Туз, кубков. Замечательно. Во главе вашего расклада карта звезды. В ближайшем будущем восьмерка мечей. Для вас, мои дорогие, карта верховная жрица. В вашем окружении карта башни. Надежда и страхи карта императрица. И чем все завершится, рыцарь посохов. Давайте начнем с малого креста. Тройка посохов, карта расширения, карта, когда мы много работали, вкладывались во что-то, может быть, в работу свою, в свой бизнес, может быть, в карьеру свою или в отношения, и теперь мы ждем, ждем каких-то дивидендов, то есть, если мы вкладывались в работу, мы ждем, чтобы нас повысили, чтобы нас признали за наши достижения, заслуги, то есть мы получили соответственное какое-то финансовое вознаграждение, может быть, и должность. Если это ваш свой бизнес, то, может быть, вы ждете а, прибыли, потому что вообще-то на карте нарисован купец, который отправил свои корабли в плавание с товаром, а теперь ждет их прибытие с доходами, с выручкой. <с> В отношения тоже можно вот так вкладываться, то есть э, отношения, видимо, были важны для вас, и пришло время подумать о том, может быть, э, стоит ли или нужно ли переводить эти отношения на следующий уровень. По отношениям, кстати, э, если вас было двое, может быть, вы уже в паре, вас может стать трое вот по этой карте, то есть, возможно, беременность. Ну, а для тех, кто, для кого эта карта в основном по работе, по бизнесу, то тут, кстати, вот они ваши денежки, двойка пентаклей, получите вы, может быть, получите меньше, чем ожидали, то есть, если вам, например, прибавили зарплату, то вы можете получить не очень большую прибавку, если вы ждали, например, прибыли от своей продаж от продаж каких-то вы получите конечно эту прибыль но она может быть немного не то не то что вы ждали меньше чем вы ждали тут же в основе вашего креста карта рыцарь мечей которая говорит что но ну, я думаю что вот эти вот вот эта прибыль которая может быть меньше чем вы ждали она не остановит вас и про это и говорит вам карта рыцарь мечей Карта амбиций, что вперед, какие-то планы реализовывай. То есть не, не стоит разочаровываться, что вы не получили то, что, может быть, вы хотели. В любом случае движение вперед. рыцари всегда движение вперед какое-то, это активность какая-то. Мечи – это умственная деятельность, то есть какие-то планы, задумки, проекты какие-то. Не останавливайтесь, карта говорит вперед с песней. Ну, рыцарь мечей» – это еще и молодой человек, кстати, для кого-то. Это ваша стихия, воздушная стихия, поэтому, может быть, это вы, молодой человек, не достигший возраста 40 лет, либо молодая дама, весы, близнецы, водолеи, кстати. Тут, тут люди, как бы, именно, вот, может быть, интеллектуального какого-то труда, люди, занимающиеся именно вот это вот... Эм... Люди, которые любят, чтобы все было справедливо, люди, которые любят добраться до сути дела. Вот это вот главные такие черты. Либо, может быть, молодой адвокат, молодой юрист кто-то, или женщина-юрист тоже по этой карте проиграться, какая-то определенная профессия. Либо еще, знаете, что может быть умственным трудом, может быть, это преподаватель молодой, но уже где-то, знаете, в университете что-то в таком, или молодой ученый. А в недавнем прошлом у нас замечательная карта «Туз кубков». «Тузы» – это всегда неожиданность, это всегда какой-то сюрприз, это что-то очень приятное. В вашем случае, может быть, любовь вошла в вашу жизнь, либо вам признались в любви, может быть, вам сделали предложение руки и сердца, потому что обычно вот по этой карте тут эмоции, тут позитив, тут счастье, довольство. Может быть, вам предложили новую работу – или участвовать в каком-то проекте, и вы очень рады, или вы, может быть... Пригласили вас, вас как компаньонов, какой-то бизнес. У каждого свое. Что-то было, что-то, что вас очень и очень обрадовало. А тем более во главе вашего расклада карта звезды исполнения ваших мечтаний, исполнение ваших желаний. Одна из самых позитивных карт в колоде Таро. Карта звезды и старший аркан представляет знак Зодиака Водолеев. Кого-то, может быть, водолеи тоже ваши воздушная стихия важны. Но тут карта быть в центре внимания, карта достижения, привлекать к себе внимание, именно быть в центре внимания. Если это по работе, то вы может быть, руководитель проекта, может быть, от вас зависят принятие решения каких-то, все все глаза на вас, все внимание на вас, может быть, если это в личной жизни, то вы можете привлечь к себе или уже привлекли к себе какого человека, которого вы хотите для вашей личной жизни, то есть, так как это карта исполнения желаний и мечтаний, ну, замечательно. В ближайшем будущем, ну, а вот эта вот карта, восьмерка мечей, карта, когда а, мы чувствуем, что нас загнали в угол, то есть нет выхода из ситуации, нет выхода из какой-то положения. Ну, а... Я одно хочу сказать, жизнь у нас не одногранная, у нас есть много разных граней в нашей жизни. Одна из них – это личные отношения, потом работа, дети, друзья, какие-то родственники, много-много разных граней. Я думаю, что вот особенно вот так вот все тут очень и очень позитивно, но в какой-то ситуации вы можете застрять. Если вам дали чашу предложение сделали по работе, и у вас тут все исполнение желания, может быть, вы застряли вот так в личных отношениях. Если наоборот, тут у вас проигрывается как личностные отношения, то, может быть, у вас то есть тут все в порядке, то, может быть, вы и по работе где-то застряли. Пора менять что-то и изменять вообще в своей жизни, вот именно в этой области. Но еще хочу рассказать про эту карту «Восьмерка мечей». Это в основном мечи – это наша умственная деятельность. Это мы, мы так думаем, что мы вот как бы… Или у нас есть решение проблемы, но нам оно не нравится. То есть, например… Очень часто такое бывает. Ну, начинаем жаловаться, вот отношения не складываются, рядом с нами такой человек, он то сказал, или она то сказала, то сделала. И, в общем-то, для слушателей решение, оно вот на поверхности не нравится, все так плохо, собирайся и уходи. Но себе признаться в этом очень тяжело, или вы, может быть, и прекрасно знаете тоже, что... Да, или на работу жалуемся вот так же, вот на работе все плохо, и начинаем сами себе или другим какие-то миллион всяких э, э, находить причин, почему вы не уходите, да, где я найду другую работу, э, вот там, да, там так платить не будут, и всякие, всякие, всякие. Хотя, в общем-то, и слушателям, и вам самому, или самой прекрасно э, понятно все. Вот, вот это вот повязка, это не признание решения, которые, в общем-то, есть на поверхности. То есть иметь смелость и признать себе, что либо надо как бы действовать, либо нечего жаловаться. Вот так. Для вас, мои дорогие, ваше эго, верховная жрица. Карта говорит о том, что надо все-таки разобраться в себе, потому что вот эта вот верховная жрица, она сидит на своем троне спокойно, не двигается и ничего не делает, карта бездействия, поэтому я бы посоветовала никаких действий в данный момент, особенно в июнь месяц, не предпринимать, особенно до 22 июня, пока Меркурий ретроградный у нас, поэтому <как> никаких, может быть, смены работы, смены ухода из отношений или приход. Я бы не стала ничего такого драматичного делать в этот период. Посидите, подумайте, разберитесь с собой, воспользуйтесь этим периодом, разберитесь, что у вас на душе, что у вас на сердце. Карта еще эзотерическая, кто-то займется, может быть, картами Таро, кто-то займется астрологией, кто-то эзотерикой, либо вы, может быть, сходите к профессионалу, тарологу, астрологу, эзотерику вот по этой карте. В вашем окружении что-то вокруг вас... У кого-то, у кого-то вообще это, карта башни – это такое, как кром среди ясного неба. Что-то разрушится. Я рада, что эта карта не вам выпала, а в вашем окружении. Может быть, кто-то рядом с вами кого-то уволят Вы знаете, так может быть, так как карта ваша настолько вас это тоже может задеть. Могут уволить, например, вашего мужа, например, или жену вашу, или вашего бойфренда, я не знаю, там, Парни или девушку вашу могут уволить с работы. Либо какие-то вот проблемы, например, если вы молодые, например, вашу девушку, например... Потеряет жилье какое-то, что-то случится, снимает жилье, что-то вот как гром среди ясного неба, но это человек, который рядом с вами, то есть это не вы сами, но человек, который рядом с вами, почему карта выпала вам, видимо, вы будете активно участвовать либо в помощи этого человека, либо поддерживать этого человека, то есть вам, как бы на вас это тоже как-то повлияет каким-то образом. Надежды, страхи. Ну, кто-то из женщин, может быть, очень хочет заиметь ребенка, так как императрица, она у нас беременна, может быть, кто-то вот, надеется на это. Я не думаю, что это страхи. Либо хотите, может быть, заняться своей внешностью, потому что императрица красавица, это символ Венеры у нее в руках, она управляется Венерой красоты артистизма, креативности, так что вот эти все вопросы, может быть, для кого-то из вас очень важны, смена имиджа, может быть, Сходить по магазинам, накупить себе целый ворох одежды, сходить в парикмахерскую, в спа-салон все остальное. Для мужчин, может быть, надеетесь встретить вот такую красавицу, она символ красавицы-женщины, хорошая мать, хорошая жена, может быть, подруга, так что тоже можно, кто-то из мужчин может надеяться встретить такую женщину. Ну и ваша последняя карта – это рыцарь посохов. Рыцарь посохов – это вот если ваша ситуация касалась работы, и вы как бы застряли, я думаю, что вот эти два рыцаря у вас, рыцарь мечей рыцарь посохов, говорят о том, что, я думаю, может быть, кто-то, если это вопрос работы, застряли, потому что получили меньше, чем ожидали маленький доход, и вы как будто бы, ну что делать дальше, вот так вот, я не, вы, не вижу выхода из положения, движение пойдет, не останавливайтесь ни в коем случае. Рыцарь посохов, я не знаю, как это привязать к отношениям, может быть, кто-то встретит рыцаря посохов, рыцарь посохов тоже молодой человек, не достигший возраста 40 лет, или молодая дама, тут у нас огненная стихия, кстати, у вас хорошая энергия, воздух, Огонь, кислород поддерживает огонь. То есть вы умственная сила, а огненная стихия, энергия, движение вперед. Вы какие-то идеи даете, а они их выполняют. Вот так. То есть тоже замечательно. Могут быть какие-то проекты, кстати, по рыцарю посохов, продвижение вперед чего-то. Ну что ж, давайте посмотрим все-таки, что у нас про любовь. Первые три карты для тех, кто в паре. Десятка пентаклей. Семерка пентаклей. И карта Ирафанта. Замечательно. Ну, семья. Десятка пентаклей. Карта семейная. Карта, кстати, такой, знаете, стабильности в семье. Десятка пентаклей еще говорит об обеспеченной семье. То есть, может быть, деньги переходят из поколения в поколение. Либо вы зарабатываете достаточно, и у вас хватает ресурсов на все три поколения, потому что на карте традиционно нарисованы все три поколения. И дети, и пожилые люди, и пара. Так что, а ресурсы не всегда только деньги. Это, может быть, душевные ресурсы. То есть, вы можете и... То есть, у вас и внимания хватает и на детей, и на ваших пожилых родителей, и на вашу жену или мужа. То есть, вы глава семьи. Что женщина, что мужчина, может быть. Вкладывайтесь и финансово, и, как я сказала, и своими ресурсами в эти отношения. Кто-то из... Кто-то из пар может решить зарегистрировать свои отношения. Кстати, карта Ирафанта – это карта религиозного брака. То есть, может быть, обручение именно вот в стенах какого-то религиозного дома. Либо, может быть, венчание для кого-то. Либо крещение. Крещение ребенка тоже может быть по этой карте. Так что замечательно для пар. Давайте посмотрим, что... Какие три карты выпада для тех, кто одинок и в поиске? Ух ты. Пятерка чаш выпрыгнула просто из колоды. Карта башни. А, ну, для тех, кто одинок и в поиске, я бы пока не стала вступать ни в какие отношения. Я думаю, что вы еще не готовы. Кто-то из... Э, весов может быть до сих пор оплакивает какие-то какое-то что-то из прошлого какие-то потери может быть был уход либо вы ушли из отношений, либо от вас ушли из отношений, какие что-то ну отношения разрушились до этого и вы еще не готовы вы все еще оплакиваете это для вас у вас еще слишком много вот этой вот эмоциональной тяжести на душе для того чтобы вступать в какие-то отношения но тут знаете два пути есть есть, когда мы вступаем в отношения и пользуемся этими отношениями как лекарством, думаем, что нас вылечат из вот такого состояния. Но а, тогда надо подумать о человеке, с которым вы вступаете в отношения, справедливо ли это по отношению к нему или к ней, а, пользоваться людьми в таком вот для этого либо надо, обычно говорят, особенно развод, или вот когда люди просто расходятся, это как смерть, надо как минимум года два выздоравливать, особенно если вы долго были вместе, развод, он точно, это однозначно фактически то же самое, что смерть человека, поэтому вот года два надо эмоционально излечиваться. Я думаю, что те, кто одинок и в поиске, кто-то из, из вас, вы еще не готовы для построения новых отношений. Так, давайте посмотрим, что у нас про деньги. Традиционная колода Райдера вайда Четверка посохов, карта стабильности, семерка кубков и туз мечей. Ну, а с финансами конкретно Пентакли вам не выпали, но выпала карта стабильности. Четверка – это карта стабильности, то есть ваше финансовое состояние будет стабильным. Кто-то, может быть, даже будет тратиться по семерке мечей. Это когда мы… Особенно, вы знаете, мне… Кажется, это покупки в интернете, когда мы вот э, все складываем, набираем, выбираем в корзинку. там, Может быть, кто-то будет тратиться. Будьте осторожны, потому что не все то, что вы приобретете, окажется... Ну, хорошим, что ли, или нужным для вас, потому что все-таки в интернете можно намного как бы наткнуться. Поэтому выбирайте с умом вот по этой карте. Ну, и еще у кого-то с финансами. Вы можете начать что-то с чистого листа. Карта туз мечей это карта справедливости, это карта честности, это карта. Именно ясности. Может быть, у вас будет четкая, ясная картина вашего финансового благосостояния, или что делать, или что менять. То есть ясность и четкость. Вот тут вот. То есть с финансами может быть все четко и ясно для вас. Ну что ж, мои дорогие, это все, что у меня есть для вас на сегодня. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь. И до новых встреч. До свидания.